Ну, я вообще хотела... Вот все-таки листануть бы. Я больше хочу, больше, больше. А, ну, ладно. Взяла жидкость, взяла белило, сделала сметанный, мокрый сметанный, кефирный замес. Угу. Взяла красный, взяла синий. Избавляемся от белого. Количество краски примерно вот такое. Когда избавишься от белого и наберешь вот это количество краски, возьмешь больше красного плюс коричневый, и там, где фигура, наберешь фигуру. Когда наберешь фигуру, возьмешь мастихин и штрихом по цилиндру создашь некое проявление силуэта. Этот же тоновой цвет будет тебе, и для уточнения темнот, плюс коричневый. Mm -hmm. Вот они, скальные проявления будут, mm -hmm. вот они на штриховочке цилиндричного тела. Mm -hmm. Ладно? Давай так. Uh -huh. то появились. А то там... Как... То ли мальчик, то ли девочка. Как ну, да. будет, точно девочка. Ну... Так, что? так. Значит, широкие плечи, узкий таз. Нас такое, вряд ли может устроить. Mm -hmm. Или устроить. То есть, что я имею в виду? Посмотреть на нее как будто немножко снизу, так чтобы плечи уходили на сужение, mm -hmm. а таз, о, это самое, бедра на расширение. Тогда у нас появится, во-первых, красивый ракурс. Вообще поесть ракурс, тут нет ракурса. Ну, да. Тут скорее даже ракурс наоборот, плечевой ракурс, да? Вот если женщину сверху сфотографируете, у нее плечи ну, и да. все, все не так как надо. Так вот сделать как надо, угу. чтобы она уходила туда вот, уходила вот туда. Угу. Так что в эту сторону делите. Да? Чуть -чуть. Ладно. Коричневый. Коричневый, красный. Коричневый. Красный, да, понятно. А, нет, это, это, да. а, с разовинкой, с розовинкой. не, не за с Перемал, прям перемол устроить. перемол. Там довольно хорошо голова прижалась к верху формата. Находится практически посередине, то есть вот этот бугорок головы находится посередине. Поскольку это неминуемая часть рисунка картины, да, что оно близко к краю и посередине, то мы смело это пятно задаем, у нас нет никаких сомнений в том, что оно отсюда никуда не денется, его не придется передвигать, вернее, его не придется да, передвигать, оно будет обязательно там. Ну еще появится господи, смотри, где Немножко идею ребер выразить. Идею ребер, идею бедра, идею цилиндра, поскольку фигура у нас уходит по вот этой траектории, то и штрих у нас будет в основном по вот этой траектории. Логично? Вот туда уход. Можно, кстати, зеленцу в тело немножко насобить. Здесь сильнее. Что, Что Ну причем, мне кажется вот надо вот здесь держать. Хорошо, хорошо. Ты вот на эту легкую зеленцу согласна, да? Вот на эту легкую. Чтобы смотреть края, вот больше были вот такие а, смазанные, так немножко по-ренуаровски подойти. Ну во всяком случае у меня такое предложение. Давай в таком духе. Нет, нет, нет, нет. Обнаружить на ну, О женском говорят. Нет, нет, нет. <как> тоже вот эту линию тоже немножко вот намек на грудь сделать. Хотя бы вот такой, смотри. Это был вот такой намечечек, Да? Вот этой траектории. Все-таки. И может быть даже вот, это отдельный волосенок. Хотя само напряжение красивое очень. Сейчас, сейчас. Ух ты! Ой, как ты хорошо это налохмать его. Ой, как красиво. Молодец. Так ты все шумеешь. Господи. Ага. Качки угу, угу. Ну, безупречно, слушай, ну очень. Просто. Может быть, стоит еще чуть-чуть высветлить вот это место, не более, что здесь это самые это. вот эти вот да. вещи. Прямо чуть-чуть еще. Высветлиться. Да. Мне кажется, все-таки вот эта, эта часть чуть-чуть. Фокус, фокус появился, чтобы появился на нем Белый и желтый? Ну вот, вот то, что, то, что ты брала, вот эти вот, вот, это вот, это вот эти стоит. все, да? Ага. Mm -hmm. и Может быть волося там чуть-чуть поддать из светлых, чуть-чуть. Это тоже щель, да? Или это нет, просто это, тень? Нет, это, просто тень, наверное, все-таки, да? Ну, вот здесь не могу вызоваться, uh -huh. да, все наверное, все-таки тень. Наверное, все-таки просто нет. тень, да. Но здесь что-то как-то... Ну, происходит. не стоит тогда делать конкуренцию им. Uh -huh. да. То есть, да. Uh -huh. да. Uh -huh. Uh -huh. Так, что касается скалы. более крупные сделать эти. И вот этот ритм, который здесь уже сформировался, mm -hmm. его развить, а не погасить. они из осадочных помет и эту идею осадочной породы, которая имеет какую-то траекторию, реализовать ее. Наверное здесь, с этой стороны, чуть-чуть чуть-чуть подтемнить, чуть-чуть обрисовать, а там вот оставить такую ходящую О, вроде бы да? Вроде бы хочет Все Ага, ага А, ну да, выдвинулась ножка, точно, точно Классно Так, может тогда и... Колста не хватило, ну, получается <свят> <свят> обучение. Ну, смотри, как раз поместилась ямочка. Начало. <свят> Я представляю, сколько мужчин будет жалеть. <свят> Курицы взяли в руку. Вот эту вот. Которая в советских магазинах. Помните, Это после каких-то решенных пропорций. Бывает. Я уже думал, что я тут, что я тут делаю. Оказывается, значит, Оказывается, есть что делать еще. Значит, здесь с учетом вот этой вот мышечной, с учетом вот этого, Хорошо. Даже Ну, это уже рука человека, а не курица. По размеру. Так, вторая рука. Согласна, да, что-то такое там? Угу. Ну, немножко подчеркнешь темнотиками. вот так, деликатненько, чтобы не, пер... не накричать там. Пальчик оттопырен, леденец. Когда все это сложится, может быть, уже это уже все это и подчеркнешь, может быть, потом еще немножко раз, разотрем, чтобы списать, хорошо? Полтончик здесь насадишь. Сюда красниночку вместо сининочки. Ну и, наверное, уже эти щели. Да? Ну, параметры, понятно, да? Вот, штришочечком по цилиндрику, угу. они будут хорошо выстроены. Прямо. может, внутри унять ее. О, смотри. То есть, края лоснятся в рваной ткани да? А внутрь глубока, мутна. Согласна? И вот этот, этот край, мне кажется. Давай, пошел, пошел, пошел. И вот этот край еще, мне кажется, нужно подстроить чуть-чуть рыбанину вот эту. То есть, чтобы край попал на свет. Потому толщина кожи у нас изрядная, поэтому. Пусть эта толщина выразится. Хорошо? Ой, слушай, это классно стало, да, с толщиной кожи? Да, а вот здесь? Что, нормально? Расставить? Толщину кожи дай. По этому краю? Да. А по этому? Не надо. Ну, может, чуть-чуть, чуть-чуть отворот какой-то сделать. А, а, есть, там, да, есть отворот. Точно, слушай, вообще. Точно, отворот есть. Так что ужас. Что почему? Пусть лучше смазано там будет. Ты mm -hmm. Ты можешь... mm -hmm. Что, что что? Все-таки выявить, да? Mm -hmm. Ну, пусть, пусть, пусть там немножко, да? ноготочек, да, чуть-чуть пусть будет виднется. Вот эта добавка еще требует, мне кажется, рассуждения, вот это тоже. Слишком много здесь мелких вот этих вот. Может объединить все-таки чуть-чуть. И тоже совершить вот это утолщение. И может быть сделать как под, под ту красноту свежей стороны. Может быть, кость просит. Ну тогда <голоса> просится еще сюда. <голоса> да ничего так, пусть краснота хоть немножко будет. Шуба. А, хотя вон, да, да, есть еще. Давай, давай, да, да, да. Может быть, конечно, скалы можно было еще, но надо какую-то точку опоры найти что-то, откуда бы взять это, эти пятна. Может. Ну, может, вот эта линия нам теперь не нужна такая жесткая. А pues, sí. мне ]哎. нравится даже больше, чем там те скалы. Оно там создание. Фишка не в скале, поэтому. Ну, скала все-таки вот здесь тоже участник. Видно, что камень. Это что-то такое каменное, но это даже интереснее. Не знаю, мне очень нравится.